Чтобы запустить программу 1С зарплаты и кадры государственного учреждения», необходимо на рабочем столе найти ярлык «Портал вместе», открыть его двойным шелчком мыши, форму авторизации, ввести свои учетные данные, логин и пароль, которые были получены смс-сообщением при трудоустройстве сотрудника, а затем нажать кнопку «Войти», перейти в раздел «Сервисы», в горизонтальной панели выбрать «Финансы», Нажать на ссылку «Зарплата и кадры», а затем нажать зеленую кнопку «Перейти к работе с сервисами «Зарплата и кадры». Произойдет запуск программы 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения».